Закройте вашу книжку! Допейте вашу чашку! Дожуйте свой дежурный бутерброд! Привет, друзья! С вами снова гид-пароход Киса и Ося, Елена Неченко, Валентин Землянский. рады вас приветствовать. И сегодня мы будем продавать билеты в провал. Да, чтобы не проваливался. Вряд ли, конечно, это укрепит наш провал политэкономический, который сложился на сегодняшний день, возник на сегодняшний день в ну, по крайней мере, мы хотим обозначить его масштабы, чтобы было от чего отталкиваться. Да, поэтому мы сегодня подготовили небольшой топчик провалов, которые произошли за 2019 год в Украине, в ее политической, экономической и социальной жизни. И начнем, как обычно, так сказать, с наименее важного события, то есть с конца, но тем не менее событие, которое достаточно сильно потрясло не только всю Украину, но и международную арену. Это отбор на конкурс Евровидения, который благополучно Украина провалила. Как вообще можно провалить конкурс? Из-за политической неблагонадежности конкурсантов. Не просто конкурса, а победителей. Причем как бы... Даже артисты проявили большую солидарность, отказавшись от тех, кто занял после победительницы Маруф второе и третье место. Они отказались принимать участие, то есть брать на себя так сказать, лавры победителей и ехать уже непосредственно на выступление. Это при всем при том, что как бы вот на втором месте находились, ну давайте понимать, в чем была политическая неблагонадежность Маруф, это она не захотела отвечать да, как бы на вопрос Джамалы, сидевшей в жюри Чейкоры. Как бы сказал, что артисты должны находиться вне политики. И вот парадокс ситуации, что на втором месте оказались две девочки, как бы Анна, дуэт Анна-Мария, у которых родители, по сути дела, там занимают, мама занимает, так сказать, должность в правительстве Крыма, а отец является судьей. И у технологов, как бы украинских, политических, я не говорю уже там о Евровидении, не хватило мысли сделать вот этот вот шаг навстречу, как бы на единение все-таки людей, которые находятся на территории Крыма. И ну, никто не остановил Джамалу с такими да. вопросами, хотя ее родители тоже живут в Крыму и огромное количество политических крымских татар сейчас находятся и в украинском парламенте и э, руководят какими-то непонятными телеканалами за бюджетные средства и вообще здесь вознесены в рамках героев, хотя они тоже еще вчера работали э, в правительстве Крыма или занимали там какие-то должности. Ну, в общем, в конечном итоге скандал получился громкий. Результат, как бы, Маруф получила дополнительный пиар, прекрасно себя чувствует, передает, и передает большие приветы. кстати, она, по-моему, сохраняет даже лидирующие места в украинских хит-парадах музыкальных. Ну, а что... мне кажется, здесь э, права Венгрии, которая просто отказалась от участия в этом конкурсе, заявив, что он разваливает моральные устои общества, и что бородатые женщины и прочие пепидастры, это, в общем-то, не то, что... Способствует развитию венгерской экономики. Да, пепедастер как архетип украинской политики, согласен. А следующее место, как бы это обмен пленными, который был начат еще в каденции Порошенко ну, и был точнее, продолжен. Не столько обмен, как а, искусственно созданные уголовные дела для того, чтобы а, обменять украинцев на украинцев. И это и дело Кирилла Вышинского, которому так и не предъявили, не смогли доказать его вины по статье о госизмене. Это и дело, дела нескольких режиссеров, которые кто-то из них вышел, кто-то до сих пор находится в СИЗО. Это и отправленные на откровенную гибель украинские моряки для того, чтобы тоже... Создать из них героев в застенках или, не дай бог, погибших героев, но слава богу, что все хорошо разрешено. Сакральную жертву, да. Ну то есть не обмен, сам обмен как раз наоборот, он, его можно записать в актив а Зеленскому в его начале президентской каденции. А вот процесс появления предпосылок для такого обмена, это конечно крайне печально. сейчас, кстати, крайне печально обмен, который готовится к Новому году, тоже войдут украинские беркутовцы, которые в 2014 году просто выполняли законные приказы своего законного руководства. Вот это и вызывает когнитивный диссонанс, понимаешь, когда вроде бы как в войне, как говорят наши официальные лица между Украиной и Россией, украинцев обменивают на украинцев с обеих сторон. Как, как это объяснить? Ну, в ту же историю я бы добавила вот, вот эти щедрые жесты раздачи украинского гражданства диаспоре, совершенно непонятно для чего, да. Это и допуск к гостайнам, разным странным людям, вроде Ульяны Супрун и Натальи Ярейско, и выдача кредитов тем, кто собирается вернуться в Украину, тем бизнесменам, которые здесь э, хотят открыть свое дело. Те, которые остались и кое-как выживают, они недоуменно смотрят и говорят, а, собственно, мы как бы здесь тогда, получается, вроде в роли виноватых, да? Вот странное такое отношение к тем, кто живет в Украине и очень странное такое преподношение тех, кто живет за ее пределами. Хотя я напомню, что до сих пор действует подзаконный акт Центра избиркома, который запретил просто 3 миллионам украинцев, которые живут в России и работают, избежали туда от войны и нищеты в поисках работы и денег для своих семей. Им запрещено голосовать на выборах на территории украинских посольств и консульств. Ну раз мы опровали, потому сколько их упало в эту бездну варягов, заходивших в украинское правительство, начиная с 2014 года. А потом они просто рвут украинские паспорта и без ответственности убывают в расположении части. Если они вообще их получали, то мы ну, Деканаидзе, Хатико, Ибанаидзе был тоже такой персонаж, как бы Квиташвили, о которых уже забыли, польские товарищи отметили, по-моему, господин Станчак до сих пор на Укртрансгазе находится. Но в то Бальчун. же время у украинцев, которые были оппонентами Петра Порошенко, просто забирали из гражданства, несмотря на то, что Конституция это прямо запрещено. В общем, как обычно, что не строим, получается КПСС. Следующим моментом, весьма интересным, как бы в происходившем в этом году, это стало продолжение процесса децентрализации, который был начат почти 10 лет назад. Еще, так сказать, при, при пред-пред-злочинной владе Виктора Януковича. Но ну, то он начат, но э, никто так и не решился реализовать до конца Европейскую хардию местного самоуправления, то есть спустить на самый нижний уровень самые большие полномочия. А последняя реформа, так называемая децентрализация изменения в конституцию от имени президента, такое впечатление, что были поданы просто не глядя и не читая, потому что на самом деле они обрушат э, все эти остатки местного самоуправления, которые тоже выживают в очень непростых условиях. Ну, то получается, что существующая де-факто э, потеря контроля центра над регионами никто не пытается ввести в юридическую, законодательную плоскость, чтобы это выглядело хотя бы как инициатива центра. Дело, дело даже не в потере контроля, а в том, что такое впечатление, что кто-то намеренно э, ссорит э, Центральную власть с регионами, потому что ну, всячески демонстрируется и в бюджетном процессе, и в налоговой политике, и в программе правительства, которую мы видели везде. Всячески унижается местное самоуправление, у них забирается с каждым днем все больше и больше налогов и средств к выживанию. Вот, вот странная такая политика. И непонятно в этой ситуации, каким образом мы пытаемся реинтегрировать Донбасс и вернуть Крым привлечь их чем? Тем, что мы погубим э, те местные громады, которые есть сейчас у нас, тем, что мы вычеркнули из Конституции перечень областей и теперь это может быть переписано любым подзаконным актом, любым с Смиловановым? Я ну, вот просто не очень понимаю. Государство как сервис нужно и... просто фиксировать происходящее на данной конкретной территории или с данной конкретной территорией. А вообще, безусловно, это самая главная проблема, если мы с тобой говорим о... В вопросах реинтеграции, о вопросах возвращения прежде всего людей, а не территорий, на чем настаивают, к сожалению, наши властей придержащие. Потому что э -э привлечь как бы, и на свою сторону можно только собственным примером. Ну, любой как бы, воспитывает детей, знает, если ты хочешь научить ребенка, ты должен показывать собственный пример. В противном случае не обижайся. Вот мы показываем, к сожалению, абсолютно обратные вещи, которые явно э, не очень хочется копировать. Но из этой же проблемы вытекает следующий пункт нашего рейтинга. Это какая-то такая самоубийственно ускоренная задача продать во что бы то ни стало землю сельхозназначения. Да? Несмотря на... Сопротивление общества, сопротивление аграриев, отсутствие законодательного поля, отсутствие системы оценки Земли, справедливый, вооруженный конфликт, который плохо влияет на эту оценку, отсутствие кадастров, то есть мы даже не понимаем, где границы каких участков. Да? Вот, несмотря на это, правящее большинство заявляет о том, что поскольку у нас самая большая фракция, то наши действия законны. Да, мы сейчас всех сломаем через колено, мы сейчас в нарушении регламента проведем этот э, законопроект, который, кстати, не они писали, они просто взяли с прошлого созыва его. И э, это может привести к тому, что их действия такие будут законными, но они не будут легитимными, потому что мандата на продажу сельхозземли украинский народ им точно не давал. Ну, закон о референдуме как бы уже забыт. Благополучно, кстати, одно из обещаний предвыборных новой власти. Ну и конечно вопросы, которые возникают: для чего необходим этот турборежим. Раз вопрос номер раз, потому что как бы, вроде бы других проблем в стране нет, кроме как создания рынка земли. Второе это то, о чем, собственно говоря, представители Кабмина говорят, уже не скрываясь. Господин Смолид заявлял, потом отключился от этого, что мы это делаем потому, что от нас это требует Международный валютный фонд, ну, то есть тогда нужно быть честными со своими гражданами, избирателями, выйти, сказать, знаете, господа, мы находимся под внешним управлением, мы здесь просто, так сказать, поставлены бдить над происходящим, а нам сказали как бы, вот, принять. Поэтому мы ничего другого решать не будем, потому что э, по заявлению Архамии парламент можно три месяца погрузнуть после Нового года вот, в, в процессе рассмотрения данного э, законопроекта и, соответственно, вся работа будет заблокирована. Ну и третий, самый главный момент, это то, вот, о чем ты говоришь, это законодательные условия, да, это работа других институтов, которые должны создать вот условия для данного, для данного рынка земли, то есть в виде как бы судебной системы, правоохранительной системы, потому что ты можешь вырастить урожай, но потом окажется, что он не твой. Тебе где-то там процентов в лучшем случае за 30 предложат его вернуть. Ну и, конечно. Расходы, расходы, которые были затрачены на сбор данного урожая. Ну и результатом вот такого вроде бы законного, но нелегитимного действия может быть все что угодно. Откат куда угодно, и отбор этой земли, и бунты народные, и э, любая ситуация, которая уже Держать под контролем будет невозможно. У ну, Международные купили. скандалы, если речь идет о вхождениях иностранных инвесторов, то есть люди, купившие эту землю, там, иностранные инвесторы, купившие эту землю. Естественно, они будут обращаться в посольство. Естественно, это уже как бы выйдет на международный дипломатический уровень. Ну, то есть, зачем? Когда все это можно сделать абсолютно спокойно, ответив на два ключевых вопроса, на, на которые, собственно говоря, тот же господин Рахами, да, или там представители кабинета министров делают акцент. А, невозможность продать, ради Бога, создавайте земельный банк и давайте возможность людям продавать в собственность государства по той цене, на которую, о которой вы говорите, там, в тысячу долларов за гектар. И а, второй момент ⁇ это аренда. То есть которая вытекает из первого. Если вы создадите такую, покажете, что стоимость земли такова, значит, соответственно, и величина аренды тоже будет потихоньку как бы вырастать, люди будут получать больший доход. Но никто не собирается этого делать. Ну и следующий пункт нашего рейтинга провалов, это тот хаос и беспредел с тарифами, который исходит от оазиса, Благоденствие, на которое не распространяется украинское законодательство и контроль законодательно-исполнительных властей от нафтогаза. То есть мы не понимаем, почему при дешевом русском газе мы его получаем черти через какие огороды и в три раза дороже. И... Дюссельдорф плюс, забыли это замечательное слово. Северный морской путь, еще можно вспомнить, Да. Ну и соответственно, как бы, в, в, в, вот этот вот наш <смех> провал, он состоит из таких маленьких провальчиков, которые происходили в течение этого года. Весной было два, таких глобаль, две, две, два глобальных события, которые существенно повлияли на эту ситуацию. Ну, Во-первых, переназначение Коболева. Мы помним был конфликт между Бройсманом и Коболевым, который закончился победой, я считаю, там, разгромной. Победа господина Коболева над господином Гройсманом, который в конечном итоге сказал, да мне, говорит, не важно, какая будет фамилия. Важно, чтобы человек был хороший. Ну и выполнял, что в контракте написано. Что в контракте написано, выполнено не было. Потому что речь шла как бы и... О добыче собственного газа в первую очередь речь шла и о анбандинге нафтогаза, который вот, вот, вот, вот тут уже под давлением, так сказать, со всех сторон начали, начали делать только в конце этого года. Там были квартальные отчеты господина Коболева, о которых речи не идет. Соответственно, там речь шла и о тарифах не только на газ, но и на тепло и на горячую воду. Что мы видели сейчас, так сказать, в хороводах господина Гончарука, проводимых то в офисе президента, в кабинете президента, то на совете э, территориальных общин, где вообще в ручном режиме включили, а самое главное, ленты просто не видел. Это бесподобно. Постановление, которое принял Кабмин по итогам вот этих вот хороводов, даёт... постановление, которое принял Кабмин по итогам этих двух хороводов, оно дает право предприятию коммунальной энергетики по собственному усмотрению устанавливать тариф. И там не сказано о снижении, там изменение, а вот в какую сторону произойдет это изменение, ну как бы ничем не, не, не регламентировано. Вот что. И безусловно, как бы анти является задолженность за коммунальные услуги, благодаря тем тарифам, которые были установлены, в том числе и при участии господина Коболева, эта задолженность составила 69, почти 70 миллиардов гривен то есть почти 3 миллиарда долларов задолжали украинцы за коммунальные услуги вот на протяжении прошлого отопительного сезона, причем большая часть этого или половина этого долга, она приросла как бы, ну, то есть он удвоился только за один отопительный сезон. И естественно, если такая политика будет продолжаться, я не исключаю, что и в этом отопительном, хотя природа нам, погода благоволит, то есть Бог, Бог любит Украину и он дал нам, Теплую, теплую зиму, тем не менее, я не исключаю, что задолженность вот при такой политике, она будет точно так же увеличиваться и, возможно, будет поставлен очередной коммунальный антирекорд. Вот, поэтому э, с коммунальной сферой мы разобрались, с тарифами тоже, к сожалению, ожидать, что что-то изменится в 2020 году пока не приходится, исходя из тех заявлений, которые сделаны правительством. Они продолжают нам рассказывать в этих хороводах всех, которые проводят, так сказать, на больших экранах, о том, что представленная цена, которая будет явно выше на газ, установленная начиная с января месяца, и в эти все автоматы, автоматические... это, кстати, я думаю, будет уже провал 2020 года. А вот, и э, вот то, о чем мы говорим, тарифы на тепло, которые будут устанавливаться, не пойми как, вот как области будут да, рисоваться, так, собственно говоря, и тарифы на тепло будут устанавливаться, и задолженность будет продолжать расти. То есть, у меня, честно говоря, нет пока оптимизма, то есть, относительно того, как будет развиваться дальше наш топливно-энергетический топливно комплекс. У нас даже это понятие просто вообще выпало, его не было последние вот, ну, 5-6 лет точно, никто об этом не говорит. Ну и нет ощущения того, что э, государство контролирует нефтегаз, и нет ощущения, что работают какие-то э, механизмы прозрачные э, по формированию цены на энергоресурсы. Ну а как это может происходить, если нефтегаз находится полностью под контролем внешне, опять же, внешних управителей, сидящих в наблюдательном свете, как, собственно говоря, большинство монополий, которые перешли под контроль, э, под контроль западных менеджеров. Ну и вопрос самый актуальный сейчас для украинского государства, кто же нам доктор? А вот доктор это да, потому что дело, так сказать, по спасению утопающих. Американской министерши, начавшей так называемую реформу здравоохранения, она живет и процветает, и в 2019 году она вылилась в... Эпидемию кори, которая охватила Украину, и о которой почему-то стыдливо умалчивало как Министерство здравоохранения. Не реагировал совершенно Кабинет министров, потому что, в принципе, Украина не была исключением с точки зрения того, что ну, вообще вспышки эпидемии кори, но она была исключением с точки зрения количества заболевших. Потому что можно вот, статистика, которая приводилась в начале года на, по состоянию на апрель месяц, Соединенные Штаты тоже, кстати... <смех> весьма актуально, захватило. Вот было э, зарегистрировано в Нью-Йорке 285 случаев заболевания. А в Штатах зарегистрировали 465 случаев заболеваний. И вот в отдельных районах Нью-Йорка было введено чрезвычайное положение. У нас на тот же период по, по запросу журналистов Минздрав ответил, да, говорит, мы посмотрели, смотрите, у нас говорит, в 2013 году было 3300 случаев, а вот в 2018 году у нас было 53 219, из которых 16 случаев были летальными. Ни слова. Ну, и эта ситуация стала результатом того, что в течение нескольких лет своего пребывания на должности министра гражданка Соединенных Штатов госпожа Супрун практически развалила украинскую медицину, а не закупая никаких препаратов, в том числе ни вакцин, ни сывороток, в том числе никаких препаратов по борьбе с инфекционными заболеваниями. А 10 лет э, до этого в Украине началась массовая кампания по антивакцинной. Да? То есть украинцам рассказывали о том, как э, вредно вообще вакцинировать детей, какие бывают детальные случаи. В результате э, сумасшедшие э, мамочки с низким пороком критичности к входящей информации из телевизора, э, собственно, и прервали этот... Э, еще с советских времен порог иммунитета и Коллективного сделали иммунитета, да. возможным то, что сейчас происходит ну, в Украине. И сейчас к нам движется дифтерия усиленными темпами. А, ну, здесь оттирать ради надо заметить, что даже не столько, скажем, к самой процедуре прививки, сколько к качеству вакцин, которые завозятся в Украину. И вот как раз ушедшая в отставку госпожа Супрун весьма этому посприяла. Да, поспособствовало, потому что вместо, скажем, тех вакцин, которые завозились из лаборатории Российской Федерации, стали заезжать как бы индийские вакцины. А счетная палата в начале прошлого, в начале вот текущего года сделала аудит закупок и пришла к выводу, что начиная с 2016 года закупки просто не производились и э, миллиарды государственных средств либо были потрачены э, в непонятных направлениях да, на больше. индийские непроверенные вакцины и э, международных, так называемых, посредников по закупкам, да, и, либо э, просто не были потрачены и э, люди не смогли получить вовремя либо вакцины, либо сыворотки. Либо закупали лекарства с истекающим сроком годности, тоже же был такой скандал достаточно большой, как бы с проверками и прочим вещами. Но поскольку мы понимаем, что все это происходило под патронатом, под, под, под, под, под так сказать, внешних управителей, все эти скандалы, Но они сходили ужас, на нет. Ужас ситуации заключается в том, что продолжается, закрыв, продолжается закрытие больниц на региональном уровне, вся медицина сводится к первичному уровню, к семейным врачам. Закрываются специализированные клиники, украинцы практически теряют доступ к услугам медицинским второго уровня, то есть, то есть, к специализированным, потому что их просто нет на сегодняшний день. Ну либо они существуют, ты можешь их найти, но, скажем, не каждый, не каждый средний украинец, да, как бы может, может потянуть даже самые простые операции, которые проводятся, но если, конечно, речь идет там о специалистах. Ну, вот, которых вы находите, о специалистах высокого уровня. Они, слава богу, в стране еще остались, но их услуги... Хотя 75 стоят достаточно тысяч украинских врачей за время так называемой реформы выехали из Украины и сейчас востребованы в странах Европы, в Польше и Германии, в первую очередь. Ну, либо как бы ушли уже на пенсию, потому что вот как раз мы теряем, самое страшное вот в этой, в этой ситуации, мы теряем как раз вот эту вот прослойку уже квалифицированных специалистов в Ну, опять слова. же, Супруна взяла и извратила ту реформу, которую задумала Раиса Богатырева во времена злочинного застоя Януковича, да, там действительно планировалось создать медицину четырех уровней, а, но а, вот как можно было это извратить и как можно было больше вывести средств из куст бюджета, все это произошло. Вот мы все увидели, и... <свят> Любой любой врач, который просто выполняет свои обязанности, там, самой обычной городской больнице или районной больницы вы можете прийти поговорить с ним, то есть люди хватаются за голову, как бы, относительно происходящего, они могут рассказать массу интересного, так сказать, о тех реформах, которые на сегодняшний день а, были проведены. Но, но, собственно говоря, на не только на страже нашего здоровья, но и на страже наших границ и нашей обороноспособности стояли доблестные менеджеры. господина Порошенко, это был еще один провал, когда вскрылся скандал с закупками, которые проводили с укр и так сказать с безумной коррупционной составляющей, в которую были вовлечены высшие должностные лица как укр, непосредственно самого Укроборонпрома, так и совета национальной безопасности. Более того, ситуация до сих пор не доведена до какой-то логической развязки. Все на свободе, все прекрасно себя чувствуют, и мы не видели ни одного судебного решения. Поэтому... Да, мы видели дело Свинорчуков, который, как бы, ты, Гладковский, да, изменивший, был зам, за, зам секретаря Совета национальной безопасности и обороны, его дети, должностные лица у Укроборонпрома, которые участвовали в этом. Вот здесь мы понимаем, как бы что... В стране, особенно после вот этого громкого скандала, действительно он, наверное, стал катализатором, ну или одним из катализаторов, да, таким достаточно мощным э, на запрос на справедливость в обществе, да, в государстве, то есть это, кстати, этот запрос, он и был э, направлен на господина Зеленского когда Предвыборная и президентская кампания, и когда проходила кампания парламентская, то есть все ожидали, что лозунг посадки будут, он будет каким-то образом реализован в достаточно сжатые сроки или хотя бы будет начат процесс. Ну, дело не только в посадках, сколько в том, чтобы государство а, начало давать оценку тем событиям, которые происходили начиная с 2014 -го года. Но это тоже не произошло. До сих пор действует закон, который запрещает расследование убийств беркутовцев и других преступлений э, героев Майдана. А, до сих пор непонятно, что, что же произошло 2 мая 2014 -го года в Одессе. И до сих пор а, к, не только не расследованы а, Организаторы и э, участники этого преступления до сих пор около 28 э, человек э, задержанных э, в 2014 году, э, участников этого Куликового поля. То есть часть из них сгорела, а часть задержанных находится в СИЗО в Николаевской, Херсонской, Одесской областях. Ну, та же самая история, с, с чего, собственно, все началось, это началось убийство на Майдане, то есть понятно, что расследование дела носило сугубо формальный характер, и есть масса версий, как бы, относительно того, как это происходило, что происходило, кто мог за этим стоять, но, естественно, что не... Исполнители, не организаторы данного преступления до сих пор не установлены, не найдены и не понесли заслуженное наказание. И это тоже, причем это уже, пускай даже, так сказать, это меньшая часть населения, которая принимала участие на Майдане и поддерживала Майдан, но он, это запрос тех же украинцев на точно такую же справедливость. И ответа, к сожалению, на этот вопрос на сегодняшний день у действующей власти нету. Ну, мы видим, так сказать генерального прокурора, либо шапку, который отмазывает уже сказать, людей, подозреваемых в убийстве, говоря, что все нормально, передавая дело не по подследственности, выделяя охрану, собственно говоря, избу, вот господин Стерненко охраняет, например, оно же и расследует дело, которое было передано Генпрокуратуре. А господин Стерненко в это время третирует журналистов, под зданием апелляционного суда, это тоже остается без соответствующей реакции со стороны правоохранительных органов, которые делают видание, а, а ничего не произошло, все нормально. Но это то, что мы с вами видим, а то, что мы с вами не видим. Но более того, мы видим, как националисты срывают разведение войск и тоже остаются безнаказанными. Мы видим, как они перекрывают улицы в центре Киева и других местах, и тоже мы не видим никакого расследования. Мы видим, как другие радикалы вроде Марии, Маруси зверобой позволяют себе любые свои действия, любые высказывания. Мы читали уже все эти стенограммы прослушек и понимаем, что большую часть дестабилизации ситуации в Украине за последние годы как раз совершили герои Майдана, волонтеры, герои АТО и другие, и другие, в общем-то, экзальтированные странные граждане, которые в мирной Украине не находили себя из-за профнепригодности. Ну и они же, собственно говоря, поднимают всю вот эту бучу исключительно по одной простой причине, потому что в случае нормализации ситуации, стабилизации экономики, социально-экономической ситуации, как бы они окажутся востребованы. Но, к сожалению, э, и это является очередным провалом, к сожалению, еще одним провалом в этом году станет о, как раз вот уже после... Это послевыборная история с назначенным правительством, которое, по большому счету, на сегодняшний день не имеет четкой понимаемой стратегии дальнейшего развития, экономического развития государства. Ну, политическая это отдельная история. К сожалению, слово «стратегия», оно… Оказалось настолько же выхолощенным, как и любые другие собственно, лозунги, заявления или там, красивые слова в виде реформ, которыми пользовалось предыдущее правительство Яцинюка, Гройсмана и на сегодняшний день пользуется правительство Гончарука. Ни по, одной, ни по одному из направлений нет четкого понимаемого плана действий, развития, то есть начиная с программы, которую мы обсуждали здесь, которую мы видели, заканчивая бюджетом, который был принят на 2020 год. То есть, по сути дела, это полнейший провал. Ни о какой стабилизации, мы не говорим даже о том, чтобы там какой-то рост но Нам пытались предъявить в качестве стратегии неолибертарианство, но уже сами стратегии на третьем месяце стратегирования, поняли, что это не то и заявили, что они отказываются от этой идеологии. И теперь будут искать что-то среднее между социализмом и каким-то там человеческим, да, человеческим них, комму... э, капитализмом. Да, да, у них как бы либертарианство с человеческим лицом является Полнейшим бредом это показывает, что люди не в материале, у них там 140, я помню, господин, ну, то ли Патураев, то ли Милованов, это уже сейчас не, не суть важно, заявляли по поводу того, что у нас 140 стратегий проведения земельной реформы, у нас там вот последняя, когда медицинская реформа реформе, что у нас 4 стратегии, значит, там, то ли медицинская то ли пенсионная. ну, то есть, как бы, люди не понимают, что стратегия, во-первых, она может быть одна, и по сути отсутствие какой-либо четкой понимаемой план, плана или стратегии вот в конечном итоге оно приводит к тому, что не узкие места не расшиты как бы там, где это можно было сделать. И люди бы почувствовали сразу там, облегчение, же, извините меня, с теми же самыми социальными выплатами, то, что называется пенсионной реформа. Или в сфере здравоохранения, или в сфере образования, или в той же самой тарифной политике. Никто не говорит, никто не ждет чуда. Но люди ждут как бы движения какого-то определенного, которое там, в каком-то обозримом будущем даст возможность им ощутить на себе как бы, некие послабления, облегчения и улучшения жизни. Но, к сожалению, этого не происходит. Мы видим, как бы, что тарифная политика продолжается та же самая. Никто не собирается ничего отменять ни в образовательной сфере, ни в сфере здравоохранения. Никто не собирается менять по политику социальной защиты по отношению к украинским гражданам. Поэтому, наверное, самый большой провал – это провал правительства Гончарука, которое не имеет четкой, понимаемой, а самое главное – действенной стратегии для того, чтобы изменить ситуацию в Украине. Ну и мы до сих пор не понимаем, какое мы государство. Мы большое государство на территории Европы, мы маленькое государство, которое ищет э, себе постоянного какого-то сюзерена, да? мы сильное государство, или мы децентрализованное государство. То есть у нас полный разброд и ситуативное в ручном режиме решение возникающих проблем. Я боюсь, что вот пока будет сохраняться тот кабинет министров, который мы имеем на сегодняшний день, это будет, наверное, основной головной болью новоизбранного президента, потому что, к сожалению, свита делает короля, из такой свитой, как правительство Гончарука, состоящее из представителей соросят, будет очень тяжело реализовать те чаяния и надежды, которые общество 73% возлагали, проголосовав за господина Зеленского. Ну, лидером нашего рейтинга провала 2019 года мы решили выбрать Армавир, как явление, которое начал Петр Порошенко ради своей предвыборной кампании, но, к сожалению, оно продолжается и Сейчас и его знамя было инициативно, так и бодро под, подобрано представителями новой власти. Да? То есть до сих пор действуют антицерковные законы и захваты храмов канонической Украинской Православной Церкви. Да? И новый министр культуры это всячески поддерживает. До сих пор действует языковой закон, принятый Петром Порошенко. Не, и он он развивает. того, уже языкового омбудсмена, так называемого, да, абсолютно незаконная должность, вместе с его инспекторами уже назначила новая власть, и венецианская комиссия уже высказала все, что она думает по поводу этого закона и всех да. норм европейского права, которые он нарушил. Названного в простонародье «шпрехенфюрером», да, уже. Есть и такой персонаж, который, по сути, становится... Персон... Это было бы так смешно, если бы не было грустно, но, по сути, она уже становится персонажем мемов и анекдотов. Но до сих пор действует блокада э, Донбасса, и не выплачиваются пенсии 700 тысячам пенсионеров, украинским гражданам, живущим на временно неподконтрольных территориях. Тоже непонятно, почему это продолжается. Да, потому что блокада в, Донбасса была введена указом президента, достаточно как бы указа президента для того, чтобы разблокировать. Те а, вынужденные переселенцы, которые переехали из Донбасса на, в другие регионы Украины, они поражены в своих политических правах, например, они не могут голосовать на местных выборах, и а, им очень трудно трудоустроиться без... Миллиона справок о том, что они временные переселенцы. Этот статус можно получить, но от него нельзя никак избавиться. Согласно действующему законодательству. И они постоянно должны подтверждать его в органах украинской бюрократии. Ну, наверное, самое главное – это кадровая политика. Просто, просто, вот так сказать, апофеоз продолжения Армавира, ну, то есть это люди, которые при Порошенко занимали там, вторые, третьи, а некоторые как бы, и на первых ролях были, как, например, еврооптимисты Лещенко, Наем и Залищук которые тут же стали советниками, в Лещенко работает в Укрооборонпроме. Ветрович Бак... зашел в парламент. Ветрович зашел в парламент, <как> Лещенко стал <как> большим специалистом в железнодорожном транспорте, то есть был, будучи назначенным на причем все они получают весьма недурственные зарплаты, о которых большинство украинцев и мечтать. Да, коррупции могут... в коррупционном преступлении глава антикоррупционного ведомства Сытник так и не понес никакой ответственности, за свои визиты на дом к Петру Порошенко. Так что сказать, что кардинальным образом, вот глобально, та повестка дня, которая была в свое время, прописано для, для страны а, при Петре Порошенко, она изменилась, мы, к сожалению, на сегодняшний день не можем, хотя очень этого хотим, и не, я думаю, не только мы, опять же таки вернемся к тем а, данным и к тем рейтингам, которые были у президента Зеленского, и тем м, запросы, которые на него, и надежды, которые на него возлагали. Совершенно вольготно себя чувствуют сарасята, они уже чуть ли не подбирают высшие учебные заведения. То есть прошла информация о том, что они хотят подобрать Национальную академию управления при президенте и генерировать кадры для того, чтобы расставлять их во власти. То есть это уже легализация абсолютно на государственном уровне, на уровне высших эшелонов власти людей, которые прошли все эти СОРОСовские структуры и работают не на украинское правительство. Не просто, они как бы, в это в подготовка менеджеров, как бы, для реализации вот тех задач, поставленных внешними управителями государством. То есть, если компрадорская буржуазия, которая существовала во времена Порошенко, потому что мы не можем отрицать, как бы, факт влияния со стороны тех же Соединенных Штатов, она была заменена просто менеджерами. Это дешевле. Это просто, то есть, даже те же... Безумные зарплаты это копейки как бы, для а, международных финансовых корпораций, для того, чтобы удерживать целую страну под, под, под своим неусыпным контролем, решая как финансово-экономические, так и геополитические вопросы. Особенно учитывая то, что эти зарплаты они ведь получают из украинского бюджета. Опять же, таки и практически. Странная политика Министерства финансов, которая продолжается еще со времен ЕРЭС, работающая на благоденствия и благосостояния кредиторов после так называемой реструктуризации. Вот На днях Минфин уже не стыдясь заявил о том, что искусственно удерживаемая гривня привела к тому, что госбюджет недополучил 51 миллиард доходной части. То есть э, дефицит бюджета будет увеличен на 51 миллиард, потому что ребята зарабатывают но на ОВГЗ. А по версии Зама Милованова, мы с тобой, так сказать, говорили об этом в прошлый раз, как раз укрепление курса валюты, он привел к окончанию схемодоза в реальном секторе экономики. Это, кстати, вызвало весьма неоднозначную реакцию у представителей как реального сектора, находившихся на, на этом совещании, которые покрутили пальцем у виска и сказали, ребят, вы не возвращаете НДС, вы остановили платежи по... По закупкам, по государственным закупкам, которые проводились, как бы, они, они тоже остановлены, вы поджали искусственно гривну, и после этого вы предлагаете бизнесу, как бы, говорит, продолжаете работать, наполняйте бюджет. Естественно, 51 миллиард это еще не худший результат, как бы, который мог бы быть при такой государственной политике, но поскольку экономика инерционная, я боюсь, это уже перейдет на бюджет двадцатого года. Ну, если коротко оценить все эти провалы, то мы видим, что новая власть работает в режиме цейтнота, абсолютно не вникая в детали, просто по инерции продолжает все начинания Петра Порошенко, несмотря на то, что заявлен ровно противоположный курс, курс на мир, на стабилизацию экономики, на стабилизацию отношений с соседями, но пока, к сожалению, действует... Все те противоположные, заложенные Петром Порошенко, такие закладочки, которые ведут страну в ровно противоположном направлении. Но поскольку происходит это все накануне Нового года, я еще надеюсь, что все наши, так сказать, вот эти вот печальные итоги, которые были подведены, они будут учтены хотя бы в большую их часть, да, и соответствующие. Организационные и кадровые выводы будут сделаны, и в новом году мы увидим уже совершенно другой состав Кабинета министров. Другой и... состав парламента. Другой который... состав парламента мы Который будет да. голосовать законы, приходя в сознание, а не не приходя. Да. Вот. И, соответственно, это хотя бы хоть чуть-чуть улучшит ситуацию в нашей многострадальной стране. Поэтому с наступающими вас праздниками. В, в, в этом месте мы должны бросить серпантин? Конфетти. Вот, как бы считайте, что бросили вот такой невидимый конфетти и серпантин. Мы вас поздравляем, желаем всего самого лучшего, не теряйте надежды. Ваши Киса и Ося, Елена дьяченко Валентин Землянский. И до новых встреч. И продайте последнюю рубашку и купите билет на пароход.